Привет, друзья! Пока мы с вами находимся в карантине, а я надеюсь, что вы находитесь в карантине, соблюдайте режим самоизоляции, потому что сейчас это самое важное: не на словах, а на деле позаботиться друг о друге. Потому что от каждого из нас с вами сегодня зависит самое ценное и самое главное это здоровье нации. И это не пустой звук, не пустые слова это правда. Вот в такое интересное время мы с вами живем. Ну это лирическое отступление такое. Пока мы с вами находимся в карантине, важно помнить про профилактику. И одна из главных профилактик это фильтрация легких. Поскольку э, современный вирус, тот самый, э, имеет такое свойство. Попадая в организм, он быстро, быстро начинает захватывать и проникать, и рассеиваться во все легкие полностью. Как ему это удается? Он достаточно тяжелый, молекула этого вируса достаточно тяжелая. И попадая в организм, она словно падает в нижнюю часть легких. Мы зачастую дышим поверхностно. Что происходит? Вирус может попасть в организм, он падает в нижнюю часть легкого, а там застой и начинает быстро-быстро-быстро развиваться в организме. Так вот, чтобы этого не произошло, Ежедневно делаем профилактику, дыхательные практики. Ура! Может быть, благодаря этому карантину люди наконец научатся правильно дышать. Это всего лишь три упражнения. Простых, абсолютно несложных. Итак, первое упражнение. И, кстати говоря, это упражнение вы можете делать всей семьей. Это тоже круто. Одновременно. Итак, первое упражнение. Что вы делаете? Вы немножечко становитесь прямо, расслабьте чуть-чуть ноги, чтобы они у вас были такие амортизаторы. И вы резко выдыхаете, как можно резче и как можно сильнее выдыхаете, а вдох автоматически будет происходить. И делайте это первое упражнение по мере удовольствия. Можете даже помогать немножко руками, да, чтобы вот... Вот такие движения делаете для того, чтобы тоже легкие начинали работать как гармошка. И мы делаем выдохи резкие. По мере выполнения этого упражнения вы разгоняете легкие и в какой-то момент даже сделаете усилие, выдох большой. Да, продолжительный вдох, продолжительный выдох. Ну, вот таким образом. В свое время это упражнение было включено а, в такую практику, которую мы с вами делали, называлась прокачка. Да? Те, кто меня знают давно, просто вспомните прокачку. И прокачаем. Первое упражнение мы прокачиваем наши легкие Немножко делайте амортизацию и сделайте это столько раз, чтобы вам было в удовольствии. Не в напряг, а в удовольствии. Да? Можете увеличивать темп, можете э, расширять э, вдох и выдох. Поиграйте с этим. Вот примерно вот таким образом. Продышались, остановились, восстановили дыхание, и можем переходить к следующему упражнению. Вы представляете, словно вы отхватываете энергию снизу, это все у вас идет вдох, и направляете ее вверх. И немножечко вот так ручки ставить, чтобы вам было понятно, да? Вверх и отдаете энергию вверх, и это выдох. Сверху подхватываете энергию и медленно на вдохе опускаете ее вниз. И вниз отдаете ее. Выдыхаем. Снизу подхватываем. И все у нас вдох. Выдохнули. И заодно энергетическую практику делаем. Старайтесь делать вдох медленно, как можно медленнее. И выдох как можно медленнее. И таким образом у вас будет такой немножечко стоп. Да? Опять подхватили. Это вдох, выдох. Ну, еще разочек. И нормализовали заодно дыхание. Это второе было упражнение. И третье упражнение. Задержки дыхания. Для профилактики очень важно, очень полезно, насколько долго вы можете удерживать. Вдохнули, насколько долго вы можете удерживать кислород в легких. Это своего рода такой индикатор. Если больше 10 секунд вы можете удерживать, значит с, вами, с вашими легкими все в порядке. А заодно мы их немножечко и растянем, да, и провентилируем. И мы с вами делаем следующую. Практику вы просто делаете вдох, задержку, выдох, задержка. Держите настолько долго, сколько возможно, чтобы не начать задыхаться. И медленно выдыхайте. К этому упражнению можно подключить еще одно. Это вообще задержки. Задержки на вдохе. Мы с вами делаем выдох полный и делаем три до вдоха, таким образом распределяя наше дыхание, чтобы все три до вдоха наполнили наши легкие И держим. Держим настолько, насколько это возможно. И можно даже сделать еще 2 три до вдоха, а не выдыхая. И снова держим. И выдыхаем вот таким образом. Выдыхайте медленно. Вот так вот голову чуть-чуть опускаете И словно вы делаете вот такое круговое, да, полукруглое движение. И эти задержки вы можете тоже делать 3-5 раз, ну, чтобы вам это нравилось, чтобы вам это приносило удовольствие. Вот, собственно, и вся гимнастика дыхательная. Ну, основная, которую необходимо делать каждый день для того, чтобы разработать легкие, для того, чтобы у вас не происходил застой. Это хорошая профилактика вообще дыхательных путей, профилактика здоровья легочной системы. А для того, чтобы вам было... Весело и интересно делать дыхательные практики всей семьей. В конце можете добавить упражнение 33 горки. Это упражнение, которое знают все актеры, все студенты актерских вузов. Мы на одном дыхании говорим следующие слова. «На одном пригорке сидели 33 горки И считаем. Раз-егорка, два-егорка, три-егорка, четыре-егорка и так далее. Сколько егорок вам хватит для того, чтобы на одном дыхании это все сказать?» Развивает очень хорошо дыхательный аппарат. Итак, делаем. Выдыхаем. Делаем вдох глубокий, как можно глубже. И начинаем считать. На одном пригорке сидели 33 егорки. Раз егорка, два егорка, три егорка, 4 егорка. 5 Егорка, 6 Егорка, 7 Егорка, 8 Егорка, 9 Егорка, 10 Егорка, 11 Егорка, 12 Егорка, 13 Егорка, 14 Егорка, 15 Егорка, 16 Егорка, 17 Егорка. Кто больше? Будьте здоровы, соблюдайте режим карантина и помните, в наших руках здоровье нации. Карантин закончится. Отношения останутся. Будьте счастливы. Пока-пока.